составь уют внутри себя Казалось бы, такая мелочь Но именно из таких мелочей и состоим мы Уют Это Наша улыбка Уют Это, конечно же, плед Это классика Но, к счастью Это далеко не все Уют – это музыка, что нас окружает. Серьезно, это так вдохновляет. У меня такой большой плейлист осенней уютной музыки, и это безумно круто. Я обожаю эту мелодию. Послушай ее. Конечно же, это уютное кафе с выпечкой и кофе. Куда же без них? Конечно же, уют – это наши друзья. Это те, кто заставляет улыбаться нас каждый день и быть самими собой, ведь это самое главное. правда ли? Ну, а для девочек-девочек у меня такой совет. Поэкспериментируй с макияжем. Ведь именно осенью можно создавать потрясающие луки, и именно сейчас можно над этим поэкспериментировать. Это очень круто. И куда же без уютных завтраков с ароматным чаем и любимым сериалом. Уют – это последние лучи солнца, которые не греют нас теплом, но греют нас своим наличием, присутствием. И все, что я хочу тебе сказать, Создай уют внутри себя. Всем привет, с вами Вика. И мне безумно непривычно здороваться с вами в конце видео. Я безумно по вам скучала. По YouTube, по видео, по всей этой атмосфере. И огромное вам спасибо за... Теплые комментарии в инстаграме и в комментариях под предыдущим видео для меня это очень важно и мне было безумно приятно. И я очень старалась над этим видео, поэтому я очень надеюсь, что тебе оно понравилось. И я буду безумно благодарна пальцу вверх, подписки на канал и да, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать обновления канала. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Сияйте, пока!